Все в нашей жизни начинается с собственного «я». Насколько ваша самоценность себя транслируется в мир? Будь то деньги, будь то отношения, будь то здоровье, везде все начинается с «я». Я, Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, коуч, уже более 20 лет занимаюсь самоценностью себя. Я создала программы во всех сферах жизни «Деньги», «Отношения», здоровье самореализация и в процессе работы я конечно же прокачивала себя процесс работы конечно же я понимала откуда у меня нет ценности я реально понимала и осознавала и на себя прокачивала прорабатывала и достигала других результатов когда я свою ценность поднимала. поэтому Будь то ваш бизнес, будь то у вас отношения, здоровье, все начинается с я. Какой вы, такой ваш бизнес, только вы зарабатываете, какие отношения в ваших, в ваших семьях? Это все от того, какой я человек. Поэтому, когда я работаю с мужчинами, бизнесменами, такими серьезными дядьками, которые в этой жизни достигли многого, они, кстати, стесняются идти к психологам, но сейчас, слава богу, культура уже другая. Они понимают, что если есть какой-то предел, какие-то потолки, так называемые, финансовые, да, то надо идти, чтобы кто-то помог этот потолок протолкнуть. Слава богу, сегодня люди приходят. Поэтому, когда я работаю с бизнесменами, и с серьезными бизнесами, на самом деле там причина кроется внутри. Потому что могут, могут быть внешние факторы, партнеры, обстоятельства, но от того, какой ты человек, как умел справиться, как умел быть гибким, как сумел договориться, какой ты человек, то ты транслируешь мир, и те результаты у тебя есть. То же самое касается отношений, когда работаешь с женщинами. Вот если ты личность, у тебя есть личные границы, ты за них, и ты за них борешься, и отстаиваешь, или у тебя они есть, и ты их тонко удерживаешь, спокойно, и не пускаешь попирать это я. Ты отвечаешь за свои поступки. Потому что здесь уже задается вопрос, а какая ты личность? А какие навыки, способности у тебя есть? И если ты позволяешь терпеть, терпеть унижение, терпеть упреки, терпеть любого, который приходит в твое поле зрения, ты соглашаешься на непонятно какого человека, которого тебе больно, который тебя обижает и так далее. Значит, что-то в тебе не так. И поэтому каждый человек у нас является тренажером, вы знаете, да? И мы прокачиваем свое «я» через любого человека, который приходит в нашу жизнь через обстоятельства. Поэтому, когда ты ценишь себя изначально, относишься к себе как самой важной ценности на земле, ты это транслируешь, и ты спокойно продаешь свои продукты. Ты спокойно поднимаешь свои цены. Сейчас я работаю следующей программе и хочу помогать и помогаю э, людям помогающих профессий экспертам коучем психологам врачам и другим людям которые помогают другим продавать свои услуги дорого и вот здесь тема ценности себя господи она тоже на первом плане когда мы продаем дешево мы обесцениваем себя Люди, которые покупают дешево, они тоже обесценивают себя, потому что когда ты ценишь себя и ценишь другого человека, ты понимаешь, что ты покупаешь не просто продукт или услугу, а ты меняешь качество жизни, и ты готов за это платить, ты как будто разрешаешь себе вот эту масштабность увеличить, и тогда ты больше влияешь на мир. Поэтому часто люди не могут ответить на вопрос «Кто я?». Ну, в лучшем случае еще как-то ответят «Кто я?». А вот какое, какие качества, эм, проверка на вшивость, так называемая, да? вот человек испугался, обошел, пытается кого-то обхитрить и так далее, это тоже кто я и какое? Поэтому у нас с вами нет у большинства людей вопрос, ответа на вопрос, какое? Какие у меня есть качества и навыки, которые, которые нужно иметь. Часто это очень субъективно психосоматику никто не отменял то же самое это касается здоровья если у тебя болят ноги не нужно только своими диагнозами кичится а нужно задуматься куда я не так иду или где я остановился чего я боюсь и какой я человек я это понимаю потому что более 20 лет работаю в психотерапии в психодиагностики в психотерапии и реально отдаю отчет что это за причину людей поэтому Бизнес, деньги, отношения, здоровье. Какой ты? И здесь мы работаем уже в вглубь. Когда человек приходит в личную работу или в тренинги, мы копаем эту глубь. Мы копаем, откапываем эту ценность себя. Здоровый образ жизни сегодня очень популярна. Если у человека ценность здоровья, он будет собой заниматься. Он будет отслеживать и говорить, а что я кушаю, а что я пью. А зачем? Ну, то есть тут, как вы знаете, очень много вариантов. Таким образом, если ты на сегодняшний день имеешь ту или иную проблему в той или иной сфере жизни, помни, уважаемый мой слушатель, что вся причина внутри нас, внутри вас. Я это как человек прошла через многие факторы своей жизни, через потери, через боль через и так далее. И, и считаю, что я имею право давать вам, открывать вам вашу ценность, работая с вами, потому что себя я смогла вытащить из этой низкой самооценки. Сейчас я имею четкое понимание, чего я хочу и каким людям я хочу помогать, чтобы больше влиять на мир, чтобы больше было сильных, качественных людей с самоценностью вот такой».